Не на дороге, а в дороге. А. а ты где? А чё я тебя потеряла? А, вон. на помоги. О, смотри, а я стою, у меня 4. А я застряла. Молодец. Куда? Ты куда-то. где Маши? А вот что? я десантирующаяся. Внутри этой штуки. Мы а? во льду. Видите белый лед в сторону, если смотреть в сторону фонтана? Фонтан? Я вот а? реально а? во льду. Мы поднимем. О! О! Почти... О, здрасте. Прикол в том, что я живу в Я, кажется, злота. не знаю, как туда десантироваться. Прикол в том, что... Так я а. там внутри туда запрыгнула, потом да. прыгнула и попала за под... О! Вроде все, да? А ну сейчас улетим, да? Улетим, да? Выше. Дальше да. тебе там остаться больше всего а делать. Я в уголочке Где? застряла. Меня в угол поставили. А то я знаю. <свят> Маш, мы уже молчим, а ты болтаешь. Ты будешь снимать или нет? Тихо-тихо-тихо. <свят> <свят> <свят> <свят> Всем привет. Сегодня <свят> с вами. <свят> <свят> ты не обращай внимания А ты молчи! Снимать. Да <смех> тихо, тихо, тихо, да тихо, плес. Почему Россия. бы и нет? <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> Что мое вход? Это. Нет, ребята, вы честно, вы, вы попали на выпуск, если нас поймают, видео закончится. Это не выставка. Я вам клюнусь, это не выставка. Я вам клянусь, это другой. Три, два, один. Го! Алло. И что-то нифига не вышло, да? Кто-то слез. <съя> это... Я слезла. <съя> Окей, потом. Вс, ладно. Скажу сразу, я не умею бегать чемпионат. Да, да. да. <съя> ну просто Да. то, что мне нравится в этой игре, это как бы чемпионаты и все. Ну... ну, мне тоже. Большое... Не понял. Вы что кота там гладите, что ли? Не понял. Что происходит? А я не гладила. А что происходит? Маша! Маша! Маша! Боже, этот момент на скриншоте. Какой момент на скриншоте? Она не стыдна. Она мне стыдна. Ты войдь направо. В все пятерки за войдь. Крова! А корова, колоская корова. Я уже буду коровы корова. Если я знал сренту, я бы тащила. Я замерзила. Мася, зачем ты просто так едешь без срента? Я не знаю. Я тоже без срезов езжу. Я, их не знаю. Сейчас просто за мной ехать. А я не в твоей группе. Ну а кто в моей группе? Я прояна. Я. Арда! Арда! Ой!